Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! Если вашему ребенку предстоит вакцинация, в этом видео мы расскажем вам о том, как максимально безопасно решить этот вопрос. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца, чтобы не пропустить ничего важного. Мы знаем, что есть национальный календарь прививок, и каждому ребенку в определенные сроки положено проводить ту или иную вакцинацию. Для того, чтобы получить наибольший эффект от вакцинации, для того, чтобы не получить поствакцинальных реакций, мы стараемся внимательно отнестись во-первых, как к отношению самого родителя к этому вопросу, так и к обследованию ребенка перед вакцинацией. Поэтому в некоторых случаях мы следуем календарю, в некоторых случаях рассматриваем какие-то индивидуальные графики вакцинации. Естественно, всегда согласуем это с родителями и прислушиваемся к их мнению. Очень часто встает вопрос о выборе той или иной вакцины. Нужно выбрать ту вакцину, которая оказывает наибольшую эффективность при наименьшей реактогенности, то есть объем поствакцинальных реакций от конкретной вакцины должен быть минимальным. Мы можем предложить родителям несколько вакцин, и, естественно, всегда объясняем, какая из них лучше, с нашей точки зрения, подойдет их конкретному ребеночку. Я не сторонник вакцинировать на дому, вакцинация – это сложный момент для любого организма, и для детского, и для взрослого. Оно может вызвать определенные реакции, и очень сложно предположить, как конкретный ребенок отреагирует на это вещество. Вакцинация должна быть сделана в условиях лечебного учреждения, когда есть вся необходимая помощь для того, чтобы при необходимости ее оказать. В нашем медицинском центре врачи успешно вакцинируют не только здоровых детей, но и детишек с определенными отклонениями здоровья. Поэтому, если у вас есть сомнения и вы боитесь, приходите к нам. У наших врачей достаточно опыта, чтобы вам помочь. Чтобы записаться на консультацию по вакцинации, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.